Восстановительные ремонтные работы начнутся после того, как мы проведем экспертизу всех идущих концертов и всех коммуникаций. Экспертиза будет где-то в течение недели. Наша главная задача, которую я поставил перед настоящей компанией, перед нашими службами, о том, чтобы максимально закрыть кровь, чтобы уже завтра, послезавтра начнутся должен быть или не допустить еще более ущерба, который уже и так нанесен в результате. Души.